Ну, вот смотрите, какой интересный сегодня у нас получился диалог, дискуссия, когда владельцы бизнеса задавали вопрос, что нам делать с сотрудниками, которые являются звездами, которым мы платим высокую зарплату, какую часть выручки я должен платить за заработную плату, ну, расходы на вход. И мы с вами услышали такой интересный момент, что, по сути дела, мы для них открываем некие истины, как... Знание экономических инструментов, знание экономики по всей клинике, по каждому специалисту, по каждому кабинету, по выручке единицы площади. То есть вот ключевые экономические показатели, как они могут повлиять на мотивацию персонала и получить ответы на вопросы, а сколько же таких звезд может выдержать клиника. И нужно ли вообще платить такие и высокие зарплаты. Да. Да. С одной стороны, нас ограничивают финансовые возможности самого проекта. В самой клинике. С другой стороны, находится доктор, который хочет, естественно, получать адекватную, по его мнению, плату за свой труд. Вот где-то между двумя этими крайностями нужно, туда нужно попасть. Баланс надо найти. Да, этим. если у вас mm -hmm. доктор получает 70% от, своей, от выручки, которую он производит, это неприемлемо ни, ни для какого бизнеса. Наверное, с этим нужно расставаться все-таки. Я не думаю, меньше. что еще очень важно повышение экономической грамотности в частной клинике. Повышение экономической грамотности не только управляющих и главных врачей, но и самих специалистов, чтобы Именно они тоже вовлекать, вовлекать конечно. Конечно, чтобы они понимали, откуда берутся деньги, как они зарабатываются как они тратятся. Чтобы экономика была прозрачной. Это, мне кажется, будет очень справедливо для не взаимоотношений. Не ли ли, раз вы с ними делитесь ответственностью, вы их пускаете в экономику? Не заходят ли они большего участия в большей доли себя? Я имею в виду не экономику всего предприятия, а экономику конкретно каждому приему. То есть он должен понимать, доктор, но сегодня такие реалии. Он должен понимать, что он зарабатывает определенные деньги. Конечно, доктор должен лечить, безусловно. Он должен заниматься лечением. Но он не должен абстрагироваться от того, что все-таки клиника держится на экономике. И если экономика предприятия доходная, то и ему всем будет хорошо. Всем хорошо, здесь да, Если вы видите, вы говорите о том, что сегодня требование новое к доктору. Он должен быть и врач, и все-таки немножко предприниматель. Условно, ну условно, то есть можно условно. на него одного посмотреть с, с, с двух противоположных сторон. Так не факт, что он должен принимать участие в экономике. На него надо руководителю смотреть как на экономическое звено. Чтобы не пропустить новости а, и быть успешным в своем медицинском бизнесе и не иметь в нем осложнений, подписывайтесь на наш канал YouTube и получайте много полезной информации. Всем вам удачи!